Но обычно мы в этом случае говорим, что если уж прошли, то это надежно. Вот. Я всей души хотел бы пожелать вам дальнейших успехов, не останавливаться на достигнутом, идти вперед.